Приветствую, друзья! Сегодня видео будет перевоплощение вот такой вот замечательной, красивой, изысканной кареты. Выполнена она из дерева. Как вы видите, у меня были попытки уже что-то ее как-то приукрасить. Это была краска перламутровая такая. И вблизи очень даже симпатично смотрится. Но издалека она выглядит как серенькая грустненькая. Поэтому мне результат не совсем понравился. И я хочу ее приукрасить. И сделать более такую на новогоднюю тематику. Изначально эта карета была просто эм, деревянного цвета. Так как выполнена из дерева. И для того, чтобы покрасить краской, мне надо было сначала ее прогрунтовать специальным грунтом для дерева, а потом можно уже красить. Чтобы краска сильно не впитывалась, не въедалась деревом, то нужно пройти грунтовочкой. Итак, что я буду использовать? Это белая титановая акриловая краска. Лак фасадный. Я смешаю в одинаковых пропорциях. Краска придаст белый цвет а лак будет сразу фиксировать лучше и не надо будет изделия покрывать лаком также мне в помощь будут такие блестки глистера они такого нежного белого цвета есть с перламутром есть серебринкой и есть просто белые Итак, смешаем краску что я делаю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 И совсем чуть-чуть. Оп, все. Теперь эту всю историю я хорошенько перемешиваю, она полностью не смешается до однородной массы. Это же ложечкой хорошенько перемешиваю красочку мы намешали чуть-чуть и беру губку ребром намакиваю так вот краску на губку и вот таким вот нехитрым движением прохожусь губкой по нашей карете смотрите сразу видна разница между тем как была карета и когда нанесли белую краску сразу становится веселее посвежее можно нанести первый слой если будет не устраивать Покрыта карета одним слоем, так я оставлю. Если нет, можно будет покрыть после полного высыхания вторым слоем. Вот одна сторона у нас готова. Теперь проходим по этой стороне. Набираем краску на губку и проходим. Получается очень симпатично. Белая, нежная, красивая. Также у нас есть еще торцевые стороны, которые тоже покрываю белой краской. Наберу на губку и прохожусь. Прохожусь прямо везде, вот так вот, сверху по вот этим штучкам, лучше делать это в перчатках, чтобы не испачкать ваши нежные ручки. Все, ребятки, первый слой я нанесла и теперь оставляю эту красоту высыхать. И вернусь к ней после ее полного высыхания. Посмотрю, надо покрывать вторым слоем или нет. Итак, смотрите, друзья. Карета, она уже полностью высохла. И имеет вот такой эффект после первой покраски. Все-таки я хочу, чтобы она была белее. И я пройдусь еще одним слоем красочки. Дождусь, пока высохнет. И сниму вам, что я буду делать дальше с ней. А сейчас покрашу еще одним слоем. Итак, друзья, смотрите. Вот такой вот сейчас результат покраски белой краской нашу карету. Два слоя я белой краски нанесла. Полностью сухая уже. Я могу продолжать ее перевоплощать дальше что я буду делать я буду использовать в данном случае опять-таки лак свой любимый глистера блестинки и белоснежные там они еще отблестывают буду ними прекращать нашу карету так на каких местах Значится, я пройду здесь лаком по верхушке, вот так вот, с этой стороны, и с этой стороны. Тоже так вот пройдусь лаком и посыплю блестками. У меня есть кисточка небольшая. Вмакаю. подождите не вмокаю в крышечку я насыпаю наши блестинки чтобы легче потом было их распространять по нашей карете кисточку макаю в лак кисточку макаю в лак и прохожусь обязательно нужно подстилать бумагу перед тем как начинать распространять Покорите блестки или по изделию чтобы у вас не было все помещение в этих блестках потом, чтобы можно было их легче собрать. Лишние блестки хорошенько прохожусь. Не жалею лак. Колеса я не трогаю. У меня на них свои планы еще другие. Поехали. Вот так чтобы видно было Вот смотрите Надо немножко вот так вот постучу. Переверну. Так. Пока эта сторона высыхает, то же самое я сделаю с этой стороной. Плюсочки у нас тут уже рассыпались их потом аккуратненько соберу назад в коробочку в баночку так теперь то же самое буду проделывать с этой стороны промазываю хорошенько лаком будем делать сказочную красивую карету Все, вторая сторона тоже готова и отставляю. Еще, наверное, эти палочки тоже посыплю блестками.